вечер день ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это гляделка на недельку с 28 по 4 октября 1 2 3 4 выбирайте любое времечко в описании под видео а я поговорю с теми кому это интересно дорогие мои сегодня будем рассматривать гляделка на недельку выбирайте из четырех вариантов и посмотрим что вас ожидает в ближайшем с 28 по 4 октября если вы хотите персонально на недельку тогда милости просим там на бусте есть есть одна из ступеней которую вы можете кстати вот вместе с этой ступенью получать не только там интересные посты от меня но также гляделку на недельку персонально чисто для вас поэтому давайте погнали по погнали сегодня на классике мы будем рассматривать гляделочку на неделечку обычная классика Ничего премудрого, ничего замудрого, поэтому давайте здравствуйте, кто выбрал у нас а, гляделку светлые варианты из 28 по 4 октября. Что же вас ожидает? Гляделка недельку. самое важное так обычно обычная интересная гляделка на недельку но не такая как обычно как на первый взгляд кажется она очень интересна своими какими-то водоворотами судьбы и водоворотами ваших решений Так, в начале недели у вас, у вас не то, что произойдет какие-то события, но вот здесь вы будете... Возможно, вокруг вас рядом люди будут неотступны, возможно, сами вы. Возможно, также здесь вы в начале недели будете от кого-то зависеть, от какого-то мнения. Да. Возможно, будете подвержены каким-то влиянием извне. Можете быть сильно эмоционально как-то... Ну вот почему-то я бы здесь немножечко в таком контексте высказала. Что-то какое-то сильное влияние извне. Возможно, ситуации, возможно, будете немножечко чувствовать себя в клетке, либо кого-то строить в клет... для кого-то строить клетку. То есть вот здесь подверженность извне каким-то погодным условием то же самое, там не погода и настроение плохое, здесь очень сильно большая вероятность, также какие-то ситуации которые вас немножко будут а, сковывать и при этом а кто-то когда кого-то здесь когда сковывают, тогда эти люди находят очень сильные какие-то преимущества в этом, поэтому дорогие мои, вот короче как-то так неплохой, я бы сказала достаточно хороший день для интересных высот, для борьбы а, с самим собой, со своими претензиями, со своими препятствиями внутренними. А, достаточно добротный день, интересный. Давайте дальше у нас. Да, достаточно. Следующее, следующее, что у нас. Сила, мака и отшельник достаточно интересный также день. Я бы сказала, очень сильно великолепно. Вам будут даваться любые препятствия, любые предубеждения. Возможно, вам можно, ну, вы можете кого-то переубедить, в чем-то кого-то направлять, что-то сделать, что-то во благо как-то себе и своей личности. То есть, вот здесь больше какая-то неделя, более личностного, духовного роста и понимания того, как все происходит на этой земле, либо как-то иначе следующая у нас императрица некий Рост, возможно, какая-то прибыль, возможно, какие-то благополучные исход какого-то дела. А также, возможно, есть всеобщее признание, либо признание любами любимого человека, либо вашей мамы. Либо у женщины здесь очень сильно хороший будет день. Непростой, но очень сильно хороший, знатный. Возможно, какая-то большая проделанная работа в этот день. Либо пожинание каких-то особо больших, особо больших результатов в этот день. День. То есть, возможно, вы что-то к этому приложили руку, что, возможно, какие-то награждения, либо какие-то вещи, которые, вот, ты молодец, спасибо, что ты есть. Давайте дальше. Да, возможно, резкое признание каких-то людей. Давайте дальше, здравствуйте. Давайте дальше. Так, а восьмерка, семерка и двойка жезлов могут, может, следующее, идти как-то все особо не по плану, особо как-то не разруливать ситуацию, будет сложно ходить, либо как-то сложно с чем-то справляться. А здесь могут быть препятствия, сложности с выбором. Вас будут нести, как я хочу ко тортик, либо я хочу латте, а денег ж на что-то одно, не на что-то одно, хоть Поэтому, этом дорогим. Здесь вам придется с чем-то выбирать с чем-то мириться дальше, у нас Айрафанк выходит с Королем Жезлов и тут Чаш, если у вас есть рядом любимый человек, человек может вам придать очень сильно мудрых советов и теплых сил и предоставить какую-то большую любовь. Также вы можете наста... Наста... наставлять какого-то мужчину и предоставлять ему какую-то свою любовь. Возможно, какое-то признание общественности, либо что-то, чье-то признание будет очень сильно важно. Либо чтобы вы признали, либо чтобы признали вас, дорогие мои. Вот здесь вот какое-то признание ожидается. Давайте далее. Возможно, просто как похвала и просто как хлоп по плечу и сказать молодец. Возможно, кому-то это очень сильно будет надо от вас в этот день. Следующий у нас двойка мечей под конец выходные у нас. Выходные, двойка мечей, рыцарь чаш и пятерка чаш. Возможно, какие-то ситуации, которые вас могут расстраивать. То, что если вы ожидали, чтобы какие-то поездки запланировали, здесь может просто их не быть. Либо как-то вы можете в поездке расстроиться, либо как-то вас могут любовники огорчать, либо как-то люди, которые от вас без ума. То есть, вот здесь какие-то огорчения могут присутствовать в вашей а, жизни на а, выходных. Далее. Какие-то огорчашки, но больше, конечно же, от ваших больше ожиданий, возможно, чем нежели от реальности Давайте дальше, дальше у нас король, король Пентакли и У кого-то здесь работа будет, у кого-то здесь потребуется какая-то выездная деятельность Возможно, кто-то вам выйдет, выйдет на работу и для вас что-то сделает Поэтому здесь может какое-то благополучие сыграть Вы можете что-то отдать в мир, либо могут отдать вам Возможно, какая-то учеба, работа над собой Работа над своим телом. Возможно, для вас что-то будут делать. Возможно, какие-то услуги также предоставляться именно вам. Но здесь вот, возможно, какой то не то, что отдых по полной, а как-то распоряжение своими денежными средствами вовремя. Кто-то будет именно... Может расплачиваться как с долгами и с какими-то кредитами. Тоже, кстати, возможно. Возможно, также вы будете заниматься своими детьми и не одна. Либо не один. Поэтому вот, дорогие мои... Ну, вот один и один тоже. Вот это вот спорный вопрос. Но здесь, я бы сказала, немножечко спокойный, без сумбурности, но а, может какая-то работа выплась именно на выходные. Поэтому, короче, как-то. Так, вот такая гляделочка на неделечку ожидает у нас м -м, светлый, светлый вариант. Давайте дальше. А, нет, да, нет, нет. А надо совет. Спонсор, надо совет. Спонсора, надо совет. А -а -а, что-то совет, что-то совет нужен, не нужен, нужен, не нужен, смотря сколько надо А сов совет, нужен ли совет для белой свечки? Давайте спонсоры решают, спонсоры решат. если нет, то дальше погнали м -м -м Так, ну ладно, короче, м -м давайте погнали Все, давайте. Никто совет не, см... не слушает, никто не смотрит. Окей. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал зеленый вариант? Зеленый вариантик. Гляделка ваш недельку с 28 по 4 октября. Седьмая пахнет интересным бризом. Окей, давай дальше. А значит, что у нас? Сначала у нас идет король мечей, король мечей, шестерка пентаклей и колесо. Фортуна. Здесь очень сильно важные могут быть решения. Возможно, какие-то расплата с кем-то, расплата за что-то. Но здесь очень сильно может как-то вылезти какие-то чьи-то решения. Возможно, если вы женщина, кто-то из мужчин что-то будет решать вместо вас, за вас, либо для вас. Здесь тоже может это очень сильно проигрываться. Возможно, ваш день будет зависеть от какого-то молодого человека, от его решения, либо от вашей очень сильно интересной занятости. Поэтому, дорогие мои, ну, вот здесь, возможно, расплата именно по долгам. Возможно, вы кому-то дадите на что-то там. Здесь тоже, кстати, может проиграться. Возможно, кстати, кто-то что-то получит. Вы также можете и получить в этот день какую-то получку, либо какое-то решение какого-то человека. Но что-то именно извне вы точно получите в этот интересный день. Давайте дальше. А, следующий день у нас суд. Суд, шестерка чаш, король а, Жезлов. Король Жезлов. Здесь могут а, быть и сплавляться какие-то вещи из прошлого. Здесь могут быть подняты прошлые моменты, родимый дом, может, а, может позвонить папаня, дедуля и тому подобное. Если у кого какие родственники живые-неживые есть, то есть здесь тоже очень сильно может быть. А здесь как-то Возможно, что-то из прошлого вам нагрянет и появится, возможно, что-то прошлое, либо что-то связано с вашими родними, Будете решать, что-то связано с вашей родней, родимым домом и тому подобное. Но вот какое-то такое время будет некоторое посвящено именно в этот день, именно родне, дому, семье, какому-то мужчине. Возможно, из прошлого, возможно, из родного дома. Поэтому. Вот здесь как-то так. Возможно, также здесь будут немножко смотреть на детей иначе. Некоторые мужчины, либо, либо вы делать будете так, если вы женщина, что некоторые мужчины будут смотреть иначе на свой дом, либо на своих детей, либо на вообще детей в целом. Поэтому здесь, возможно, всякие перевороты сознания взглядов по поводу семьи, детей, обеспечены кому-то в жизни. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте. Давайте дальше. Король Пентакли у вас. Далее. Король пентаклей. Пашпентаклей, туз, жезлов. Возможно, какое-то интересное приобретение. Возможно, вы будете заниматься своим телом, своим развитием предоставлять что-то кому-то. А здесь больше на позитиве. Также могу предположить, вы будете вкладываться в какой то определенный в род занятие, вид хобби и тому подобное. Возможно, день будет посвящен какому-то хобби, либо в хобби, либо в том, что вы делаете, и в том, что вы изучаете, что-то будет новое, что-то интересное. Поэтому, дорогие мои, вы здесь будете больше заняты, вы здесь будете раздаривать что-то свое, то, чем вы владеете, то, чем вы можете. Здесь вы будете отдавать в этот день много, и вас это будет захватывать. И вам это будет в кайфе интересно далее у вас рыцарь чаш идет рыцарь чаш шестерка жезлов и пятерка чаш немножко здесь может быть подшатанное настроение как-то Давайте еще одну. Да, немножечко валка, возможно, какие-то интересные сновидения, но немножечко, возможно, какие-то давления будете внутренне как-то переживать из-за чего-то, возможно, какое-то для вас событие будет в жизни. Оно для вас будет очень сильно важно, но не думаю, что важен для всего мира, поэтому, дорогие мои. Но здесь больше какие-то переживания, какие-то сомнения. Возможно, вы с чем-то будете выступать, куда-то поедете, какие-то поездки здесь даже могут ожидаться. Возможно, сбивание каких-то планов и каких-то поездок, и поэтому вы можете из-за этого расстроиться, тоже я могу сказать. День неоднозначный, но переживаниями может быть очень сильно наполнен. Давайте дальше. Следующий день не лучше насчет переживаний, но больше вы уже будете мудро, будете распорягаться своим временем. И своими ресурсами в этот день немножко будете мудрее, немножечко будете отходить. Тяжеловатый день в плане работ, в плане переживаний, в плане женщин вокруг. Если женщины присутствуют, а вы загадали его мужчина, Поэтому вот здесь достаточно, достаточно тяжелый для кого-то будет день. Нелегкий. Это вот как легли. И наконец-таки это кончился. Немножечко, возможно, эмоционально затрачиваемый, и деньги вкладывательные тоже. Возможно, предоставление каких-то благ от других людей тоже могу сказать. Возможно, какая-то опека сверх заботы сверх мамочки могут проигрываться в вашей жизни в этот день. Далее на выходные тройка чаш, тройка пентаклей, двойка пентаклей. Дорогие мои, здесь у кого-то гулянки, пьянки, диски и фанты будут происходить у кого-то, а у кого-то работа и веселье одновременно, кто-то будет маневрировать между работой и весельем, кто-то, возможно, между двумя компаниями будет совмещать и там, и здесь, и ведь вот этот день похож на то, что как вот есть один конкурс э, «Сядь на стул первей Вот тут и то же самое. Все, все, все вокруг стульев прыгают, бегают, а потом, когда музыка заканчивается, кто-то садится, а кто-то не успел. Вот здесь то же самое. Гонка за, спас, спас, гонка за пустым стулом будет. И где бы сильно усесться Но не исключая какие-то пьянки, гулянки Возможно, какие-то советики Возможно, вы что-то будете принимать в своей жизни Либо принимать какое-то участие Непосредственно в каком-то празднике Либо в каком-то учреждении Либо в каком-то, не знаю, выставке Но здесь очень приятные, шикарные выходные Давайте дальше, у вас сила проигрываться наконец недели. Немножко будет сложно. Возможно, кто-то будет с кем-то спорить, либо ваше какое-то я вылезет наружу, которое очень сильно не хочу, не буду, как царевна, либо как царевич, не хочу, не буду, а дай мне, дай мне Титю и ничего более. Возможно, кто-то здесь взбунтуется, либо вы сами будете немножечко... Э -э -э -э да бунтовать, Поэтому, дорогие мои, немножечко сложный под конец такой вечерочек-вечерочек, а конец сложноват, но вам подвластен. Давайте так. Возможно, вы усмирять какого-то рядом тихого зверя будете, возможно, в чате кому-нибудь усмирять. Возможно, также немножечко захвал. Будете защищать свои личностные границы, свою работу, свои достижения перед кем-то, либо перед самими собой. Поэтому, дорогие мои, вот как-то какая-то такая интересная неделя ожидается вам. Давайте... Давайте далее. Здравствуйте, кто у нас выбрал... Темный вариант. Темную свечку. Темную свечечку. Тёмную свечечку. Ваша гляделка-наделька с 28 по 4 октября. Жезлов в начале недели Кутуз, Кубков и Отшельник может говорить о том, что будете немножечко почивать на лаврах. Возможно, будете что-то для себя выбирать в вашей жизни. Также, возможно, какие-то будут заслуги и успехи, которые будут вам сыграть очень большое, может, настроение в этот день. Возможно, улучшенные поиски некоторых людей. Такое приподнятое состояние духа и ума, и ощущений. Возможно, какое-то признание. Давайте дальше. Четверочка чаш, четверочка чаш, двоечка жезлов и иерофант. Немножечко будете играть в не хочу. Возможно, вы просто будете стоять перед выбором, либо перед какими-то определенными фактами, но что-то будете особо не принимать в этот день своей жизни, Возможно, чей-то совет, возможно, чей-то выбор, возможно, какое-то развитие, возможно, заторможенность некоторых дел. Давайте дальше. Дальше у вас семерочка Пентакли, двойка пентаклей и восьмерка жезлов. Здесь может проигрываться что? Что вы можете пожать плоды и не останавливаться а идти дальше? Вот здесь, как-то, вот знаешь, Ага, это как вот тот же самый дневник, получил двойку, и фиг с ним дальше погнали. Ну, короче, как так, можете, можете подзабивать, на что-то подзабивать результаты, возможно, немножечко какие-то опоздания также могут, кстати, проигрываться, либо как, можете что-то особо не, ну, как-то что-то пропустить, кстати, тоже можете. Да, в этот день. В этот день пришли результаты, а вы как-то пропустили это. Ну, здесь вот о подведении итогов, но это вас особо касаться, как-то эмоционально затрачиваться и затрагивать вас не будет. Вот. Вы как-то будете больше на позитив, потому что от вас, возможно, потребуются другие дела, и где-то вы должны быть еще в другом месте. Поэтому давайте дальше пятерка пентаклей. Ну, вот здесь немножечко, да, немножечко сложно в этот день что-то перебороть. Вы, возможно, какие-то обстоятельства у вы не сможете над ними совладать, а они немножечко посовладают с вами. А также, возможно, отпускание некого прошлого в своей жизни, каких-то горестных мыслей. Возможно, также смирение с какой-то действительностью, возможно, самовнушение, возможно, также, если вы что-то просмотрели, прослушивали, принимать это более близко к сердцу, то есть, ну, больше близко к сердцу, и это такое, такое словосочетание, к восьмерке у оно не особо относится, но фразеал, именно такой диалект он более раскрывает, нежели как-то иначе, поэтому, ну, короче, сложненький день по всем францам. Там, Что-то вам, возможно, придется отпустить и что-то пережить, не очень сильно приятное. Возможно, возможно, возможно, кредиты, возможно, что-то вам надо будет оплачивать, что очень дорого. Ну, как-то как-то сложненько в этот день, но этот, этот день неплохой, не я бы сказала, по итогу. Да, по идее, не по итогу, очень сильно не плох. Давайте дальше, туз мечей, туз мечей королева жезлов на коне, гениальные идеи, мысли, которые могут реализоваться, то есть все в жизни предоставлено, нарисуй, и вот здесь именно какой-то такой момент в вашей жизни будет предоставлен именно вам, возможно какая-то гениальная идея, мысль, что-то свершение, посещение, озарение чего-то интересного в вашей жизни, и вы это можете причем бы платить, это, это, это день ваш. <с> Давайте так, подвластен только вам, не более. Давайте дальше. Возможно, подвластен женщинам по этому варианту, если вы мужчина. А, и женщина может что-то решать, либо что-то выдумать. <с> Давайте дальше, колесо фортуны у нас на выходные. Ой, а какая-то удача может сопутствовать в этот день теплые моменты, возможно с внуками, с детьми времяпрепровождение, возможно шаганете в дессу поиграете, вдоволь оторветесь, приятно проведете время на ну, какой-то такой удача на вашей стороне в эти выходные прям да куда не плюнь везде удача, ну приятное стечение разных обстоятельств. Давайте дальше девятка мечей у нас с макой двоечка мечей. Возможно, я так понимаю, у кого-то просто похмелье будет на следующий день, а кто-то немножечко будет не особо дееспособен. Но вот неделя больше, конец недели может символизировать немножечко затуманенность разума, немножечко думать, о а как, что, возможно, какая то планирование какой-то своей недели, но очень сильно сложно вам будут даваться какие-то мысленные соображения в этот День. Поэтому, дорогие мои, короче, как-то так. Ну, сложненько будет именно э, в, э, в плане головы что-то сообразить именно под конец недели. Поэтому спасибо вам за то, что досмотрели. Если что. Спасибо. Давайте дальше. Э, здравствуйте. Кто выбрал у нас красный вариант? Красный вариант. Красный вариант. Здравствуйте. Давайте. Гляделка с 28 по 4 октября. С 28 по 4 октября у вас гляделочка. Можно осмотреть. Ну, давайте погнали. Так, пар жезлов у нас. Понедельник – Понедельник день тяжелый и это немножечко про вас. Понедельник – день тяжелый, какие-то неожиданные известия, какие-то молниеносные соображения, возможно, какая-то душераздирательная новость, вас может э, немножечко как-то огорошить. А возможно, кто-то просто огорошится тем, что с чем-то надо заканчивать, с чем-то надо кончать, либо что-то просто закончится в этот день, что заканчивать особо бы не хотелось. Возможно, с помощью кого-то, чего-то, детей, либо неких сообщений в вашей жизни. Возможно, неких знаков судьбы. <свят> Давайте так. Давайте дальше. Значит, судьбы громко, но почему бы, собственно, нет. Дальше. Шестерка, туз, шестерка чаш, туз, пентакли и рафан. Здесь очень сильное обращение с внешними людьми, людьми вокруг вас, в вашем доме. Какие-то новые шансы, новые возможности новые приобретения какие-то хорошие поступки и благоверные вещи ваша жизнь очень спокойный легкий день напитан какими-то теплыми м -м, яркими людьми которые в вашей жизни присутствуют либо либо с вами были как-то до конца либо сейчас есть Возможно, какие-то советы, которые кто-то вам может дать. Возможно, тут подарочки, шоколадочки и там подобное. Очень сильно может какие-то подарки отыгрываться в этот день. Либо что-то вам приятно, как-то чем-то кто-то одарит. Поэтому, дорогие мои, давайте дальше. Император. Император, шестерка жезлов, двойка жезлов. Ну, вот я бы сказала, немножечко, да... Сти в этот день вы можете получать значимость большую от всего мира. То есть, вот, знаешь, это то же самое, что ты будешь везде нужен и будешь ощущать себя целостным человеком. И вот здесь вот как-то так. Возможно, занят какими делами, обязанностями. Возможно, какой-то кто-то вам придет и скажет «мне надо» и тому подобное, как к царю. Здравствуйте, царь, да? Ну вот здесь вот какое-то такое обращение, какая-то значимость, какая-то возможно какая-то ответственность придет в вашу жизнь и здесь возможно распоряжение какой-то ответственностью вашей жизни давайте дальше Девяточка мечей, семерка и дьявол. Дорогие мои, могут быть какие-то присутствующие обманы, либо вы сами себя обманете, либо обманет вас. Возможно, вы поддадитесь какому-то влиянию, либо чужому, либо какой-то новости, какой-то истерии, либо какому-то непонятному а, производственному делу. Поэтому, дорогие мои, здесь немножечко могут затуманить разум. Возможно, вы будете очень сильно а, выбиты из колеи в этот день тупо, потому что сильно не выспались, допустим, и можете как-то все во всем все обвинять и тому подобное. Можете, кстати, получиться так, что в какую-то неприятную ситуацию можете быть задействованы. Либо рядом с вами могут быть люди, задействованы в неприятной ситуации. Какие-то головники ожидают. А, давайте далее. Суд. Суд десятка и четверочка. Дорогие мои, возможно, приезд э, людей, э, э, родных и тому подобное. Но настроение как-то не особо будет. Не особо будет настроение. Возможно, какие-то совершения, возможно, какая-то будет, но ну, не то что новость, какой-то поставленный факт. То есть в жизни, возможно, вам кто-то из семьи что-то расскажет, что-то покажет, а вам это будет не особо интересно. Возможно, вы будете что-то показывать, а кому-то это особо не интересно. То есть вот здесь вот связано с семьей какие-то проделки вещи могут происходить, и кого-то, кто-то здесь может просто расстроиться. Возможно, связь с семьей, либо кто-то из семьи нагрянет, либо позвонит, либо какие-то. Ситуации могут ожидать а, В семейных отношениях Возможно, с вашими детьми Ну, связано с тем, кого вы любите Возможно, такие, кстати, вещи Вы что-то узнаете от кого-то Какие-то вещи, кто связан с вами родством кровью, эмоциями и настроением. Поэтому вот здесь короче, как-то так. Давайте дальше. Шестерка пентаклей На выходных, на выходных. Интересно. Возможно, получка. Возможно, ожидание получки, но она не придет. А, возможно, придет, но не та, которая хочется. Но что-то здесь, что-то вам будет дано, но вы как-то будете смотреть на это все иначе. Немножко как безвыходной ситуации будете видеть. А, поэтому вот, вот акцентирую внимание на ваши выходные потому что ваши выходные не промотайте вашу жизнь, потому что, в принципе, день-то хороший. День того, что вам что-то отдают, а вы это можете особо не принять. Поэтому задумайтесь. Давайте дальше. Двойка мечей тоже на выходные. Рыцарь жезлов и рыцарь мечей. Здесь могут быть борьба противопоставления каких-то мнений, борьба внутренняя, возможно, какие-то поездки, возможно, какие-то совершения, которые вы вообще не ожидали, что вы сегодня это будете делать, либо туда поедете. Какие какие-то необычные сложенные обстоятельства в вашей жизни. Но при этом день располагает очень большому вашему. Вам захочется спокойствие, а вам спокойствия не дадут. От вас потребуется что-то интересное всегда и везде. Но это приведет к очень хорошим, полезным результатам. Поэтому, дорогие мои, извне звоночки, извне куда-то поехать того стоит. Если что-то, такой момент будет в жизни, поэтому, дорогие мои, на этом все. Спасибо то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, заходите на стримы. У нас тут очень весело. Спонсоры могут дополнительно спрашивать по раскладу. Если я вижу, конечно же. Если они в начале расклада я не увидела, я не виновата этого, дорогие мои, спасибо вам. Приходите на Бусти, я есть на Бусти, если что, времечко, ссылочка где-то в описании будет, там очень тоже интересно про колоду, про тару и про меня будет очень много, поэтому желаю вам, если вы хотите гляделку персонально, можете связаться со мной, можете подписаться на одной из ступеней Бусти, и вам будет приходить гляделка ваш персонально на неделю, каждую неделю, в четверг-пятницу, поэтому желаю вам всего самого наилучшего и пока-пока!